Сегодня я хочу порекомендовать вам, один, вам два канала. ну как бы эти люди как бы меня поддержали, я их поблагодарил, подписался на них и хочу вам порекомендовать. Вот первый канал и ну он называется Влад, я оставлю его по ссылке в описании. Ну и второй канал хочу тоже по ссылке в описании его оставить. Все. Подписывайтесь, потому что для меня это реально сейчас очень важно. Ставьте лайки. Все, всем пока.